Кошка каждую ночь пытается проникнуть в дом, сколько бы мы ее не кормили. А кошка не домашняя. То есть, ну, по крайней мере, не хозяев. она. Нет у нее постоянного места жительства. Вот. Она через окна залезает в дом, а потом по столам шарит. По столам такая разбойничает. Да. Вот сейчас я где-нибудь... Где-то примерно с полкилограмма мяса дал, если она его съест и придет еще раз в дом, я не знаю, каким способом ее отводить. Я первый раз ем кукурузу прямо с огорода. Да? Да. Все когда-то бывает первый раз. Да. А почему ты выбрала такой сложный путь, если дойти хочешь до огорода Умы? Ну еще тут смотрю. Ой! У меня весь лупор сцарапал. Ну что ты снимаешь Вон висит, видишь, какая я хотела ее сорвать. Да, красиво висит. На дереве, видишь, да? Ты знала о том, что тыква растет на дереве? Нет? Ха-ха. Это, наверное, весело тыква растет на дереве Опа. сейчас пойдем прогуляемся вокруг села а когда вернемся сделаем очень вкусный ужин хлеба хочешь Сами сидим. как там лежит на горе. Видишь? Там лучи падают. Туда. Да. Вот видишь, дерево надломилось под напором ветра и засохнет. И будет валежник. Это топливо для местных жителей. Теперь стало видно реку, еще выше, и скоро увидим вершину вот этой горы. Ага. А там что за фрукт? Колючки нам не надо, я не верблюд. А вот яблоко там, или сейчас что-то мы попробуем. Сейчас, как же пробраться. Вот они, видите, да? Так. Как мне вот туда достать? Аба. Давай. Ну, иди сюда. Ой. Какой аромат. Кальвадос делать. Сладкие, что ли? Угу. Чуть на голову тебе не упал. Ну, а? как? Что, кисло? А мне очень нравится. Пойдем, будем пробовать. Мне понравилось, мне понравилось. Ну-ка, угости Витю. Очень кисло. Яблоко с того дерева было значительно интереснее. Нет, этого я не хочу. А вот эти, похоже, вот на дички. Я пытаюсь аккуратно здесь обрыв, да. Но яблоко я думаю, что достану. Оп! Ну, эти, наверное, совсем невкусные. Оторвать его сложно. Если те падают, то это еще отрывается сложно. Это горький сорт. дичок, наверное. Хотя я и еще тот. Ну, я думаю, ты не верную тропу выбрала. Вернись и выбери другой путь. Я думаю, надо вниз спускаться. Пока спустимся это еще час пойдем. Ну пойдем? Потому что скоро начнет темнить. Уля! Идем сюда. Мне кажется, вот здесь будет хороший спуск. Как-то забыла. Да. Так, здесь сели барана, хотя нет. Эти кости явно принадлежат более крупному животному. Наверное, сажали корову. Да. Говорят аборигены, что здесь есть волки. Есть волки. Может быть, пора возвращаться? Как ты, Оля? Оля, нам даже нечем защищаться. У нас из оружия одна камера. Это не очень хорошая. Как много здесь ореха. Как много здесь яблок. Это мечта самогонщика. Здесь можно делать кальвадос очень интересный. И кислые, и горькие сорта есть. Я уверен, что есть и сладкие сорта яблок. Возвращайся, если не уверена. Пойдем другим путем. Нормальные герои всегда идут в обход. Барбарис здесь очень кислый. Значительно кислее, чем у нас на участке. Ох, бог мой. Очень кислый. Посмотри, сколько валежника. Заготавливают его для того, чтобы отапливать свои жилища зимой. Хотя, говорят, здесь не бывает холодов. Но все равно неприятно, когда дует ветер зимой. И, опять же, приятно, когда можно на огне приготовить еду. Это вам не средняя полоса, где дрова купить просто и не очень дорого. И отопить свое жилище. Ну вот и закончилось наше путешествие по горам а, вокруг селения Хатуч. Нашел путешествие. Маленькое восхождение придумал тоже. Это было так замечательно. Мы а, больше а, ходакита по курортам, по асфальту, по плитке тротуарной. А здесь очень хорошо, но обувь надо иметь другую. Приезжайте в Дагестан. Рюкзак за плечи, хорошую обувь. На ноги, и вы получите истинное удовольствие. Вожак тут всех разгоняет. Ну, ребята, проходите. И девчата тоже проходите. С тобой разберется. Да? Тогда лучше Если уйдем. Что?